Редактор Пришла, будь мне важна с тобою, только ты есть весна. Mm. Субтитры Надеюсь я, надеюсь я, Твоя любовь спасет меня. Иисус воскрес, Иисус воскрес, Иисус воскрес, воскрес. Он отдал жизнь за спасение нас всех, Он отдал жизнь за спасение нас всех. Но Он воскрес. Он но он Прямо внутри там в темноте царство одно